«чудо человеческой речи». И понятно, что хорошо бы договориться о терминах, потому что под словом «чудо» в русском языке понимают что-то сверхъестественное, сверхобычное, из ряда вон, и забывают о том, что зачастую самое обыкновенное, поскольку оно привычное, вполне может стать чудом, если мы вдруг посмотрим в необычном ракурсе. Что я, собственно, пытаюсь сказать? Ну, представьте себе, наш учитель Муше ударяет по скале и прямо из скалы, вот из камня, начинает бить вот, лучей, напад как хотите. И понятно, что слово «чудо» здесь не просто уместно, а более чем уместно. А теперь представьте себе, что это чудо продолжается уже, ну, там, на первую сотню лет. Понятно, что такое чудо будет называться феноменом природы более удачный, как мне кажется, пример, это вопрос, который вполне может задать 3-4-летний ребенок, а почему Солнце светит? Вот у меня в моем учебнике советской физики было написано, что Солнце светит от того, что там идет непрекращающаяся термоядерная реакция то есть синтез ядер водорода. Вот только что забывали добавить в нашем учебнике физики, что неизвестного нау науки типа идет. Идет, потому ну, что светит. Но, понимаете, начало 70-х в глубоких шахтах пытались словить нейтрино, вот эти сверхбыстрые сверхпроникающие частицы. А их нет. А если их нет, то, простите, это же не может быть тогда реакция синтеза ядер водорода. Потому что, как мне объяснили физики, не бывает этой реакции без вот этих нейтринов. А поскольку нейтрино нет, так может там вообще другая какая-то реакция происходит. И была выдвинута уже лет 30, как э, удивительная для тех, кто знаком с иудаизмом, э, удивительная с точки зрения иудаизма, э, теория о том, что наше солнце, наше родное солнышко, оно помещено в некий футляр который не пропускает все проникающие нейтрины. Ну, это вообще-то гениально, поскольку это означает, что, по сути-то, мы не знаем, почему Солнце светит. Есть какие-то теории, которые пытаются это объяснить, но само то, что Солнце светит – вещь настолько привычная, что, естественно, никто это чудом не называет. И вот это вот как бы идея, с которой бы я хотел начать. Но нет ничего более привычного, чем человеческая речь. Теперь а все, кто могут и хотят задавать вопросы по ходу урока. То есть, понятно, после урока само собой, но даже во время урока, если где-то в чем-то возник какой-то совершенно э, срочный вопрос, то, пожалуйста, включайте микрофон или посылайте прямо на чат. Так вот. Почему я, собственно, назвал этот урок «Чудо человеческой речи»? Он будет состоять, как и всегда, у меня из двух частей. Сначала будет теория, а потом придем перейдем к вещам уже из нашей каждодневной жизни. Но, во-первых, потому что чудо человеческой речи, вы знаете, очень часто можно услышать, хотя это довольно, ну скажем, простоватое возражение против существования Всевышнего. А если он существует, а почему бы ему не сделать чудо, доказывая его Всевышнего существования? И вот именно поэтому, собственно, я и начал с идеи чуда вообще. Те, кто постарше, может быть, помнят совершенно замечательный советский фильм из конца 20-х, начала 30 годов, еще до э, звукового кино «Праздник Святого Иоргена». И я помню, я очень смеялся, был маленьким ребенком, когда я его смотрел, черно-белый фильм, и там, кто помнит, совершенно изумительная сцена, где толпа кричит «Чудо! Чудо!» Вот. И в результате сказать, напарник мошенника ломает костыль, ну чудо же должно произойти. И в результате, сказать, выпивая и забывая закусить, начинает рассказывать, как его как он был маленький, мама уронила. Ну, этажи все время растут по, по мере увеличения количества выпитого. Он доходит там, до 19, может даже до 12 этажа. В общем, достаточно забавно. Но идея чуда от этого ничуть не блекнет. И мы говорим сейчас о величайшем чуде, которое само по себе, ежели, так сказать, абстрагироваться и посмотреть со стороны, могло бы явиться доказательством существования Всевышнего. Я говорю сейчас о человеческой речи. И несколько слов, поскольку эта вещь настолько привычная, что совершенно никем не замечается, включая сюда и профессиональных логопедов. Да. Дело в том, что, в отличие от того, что... Принято считать, учиться разговаривать невозможно. Невозможно научить разговаривать. Сам даже физический, физический аспект человеческой речи, он невероятен. Только вдумайтесь, в самом физическом, самом простом физическом аспекте человеческой речи участвуют совершенно пять, как бы, в каком-то смысле независимых, но на самом деле работающих сообща пять инструментов. Да. Это, конечно же, гортань, которая нагнетает воздух. Это, конечно же, десны, зубы, неба. И, конечно же, самое главное, язык, который в совершенно сумасшедшем невероятном темпе бегает и высекает звуки. Эти звуки складываются, сообщав слова, которые составляют фразы, которые иногда даже имеют смысл. И все это происходит настолько невероятно... Малое время, что действительно в пору удивиться. Но самое удивительное в человеческой речи это ее вовсе не материальный аспект. Хотя и он тоже невероятен. Когда я говорю о том, что невозможно научить разговаривать, это значит, что невозможно научить, как нужно двигать языком, чтобы вытекать определенные звуки. Вот логопеды, как бы делают: помните, знаменитую фефочку. Да? Вот скажи. Фефочка, девочка, помните, скажи рыба, селедка. То есть даже отдельные звуки, даже когда человек картавит, даже это очень тяжело исправляется. Но мы даже близко не подошли, сказал о фонетике, не подошли к словообразованию, потому что ведь фонетические звуки сами по себе, простите, издаются животными в любых диапазонах. Но только человек рождается, умея разговаривать. Как вы помните, вас никто никогда не учил разговаривать. Никто не пытался, представь себе совершенно невообразимая сцена, конечно, когда вам говорят, вот возьми сюда язычок, а сейчас это невозможно, господа. Это невозможно, потому что это вообще не проблема фонетики. Это проблема, как отдельные звуки. Сумасшедшие, невероятно быстротой, хотя и внутри времени, вот эти фанатические звуки складываются в слова, которые, как я уже повторяю сам себя, в конце концов составляют фразы, которые иногда даже имеют смысл, а подчас даже глубокие. А если серьезно, то вообще человеческая речь, я уже ухожу немножко от ее физического аспекта, хотя он тоже потрясающе чудесен. Вспомните, хотя бы, что вас не только не учили разговаривать, Ребенок научится говорить на любом языке, лишь бы вокруг него разговаривали на этом языке. А если на трех, то будет говорить на трех языках. Совершенно обычная данная нам врожденная способность разговаривать. И это на любом языке человеческом будет ребенок разговаривать, лишь бы вокруг взрослые не лишали его вот этого чуда человеческой речи. Но самое удивительное, почему все-таки я отстаиваю слово чудо, хотя и физический аспект человеческой речи, он чудесен. Но, господа, ведь слово образование, если вы на секундочку подумаете, то придете к выводу, что слово образование вообще происходит вне времени. То есть понятно, что вот этот физический аспект речи, то есть произнесение, вот это фонетическое составление слов, из которых строятся фразы и так далее, вот это, конечно, требует времени, хотя очень небольшого, и я могу говорить еще быстрее, но правда тогда станет меня тяжелее понимать. А ежели мы поговорим о том, откуда берутся слова, то нам придется вспомнить замечательный э, мидраж наших еврейских аксакалов, мидраж те, кто впервые слышит это слово, это способ наших мудрецов передать идею через столетие тысячелетия. Ведь, как мы знаем, человеческий язык здорово меняется. Ведь говорят филологи, что современного языка словарь надо переиздавать каждые 20 лет. И у меня множество примеров, совершенно не хочу на них тратить время, у нас совершенно другая тема, но язык человеков меняется, и слова меняют смысл. Всего одно, я извиняюсь, это уже возрастное, да, но в моем восьмом, девятом, десятом классе было совершенно обычное слово, сейчас говорит, «трахну тебя по голове». Использование сегодня в приличном обществе этого слова, особенности в его глагольной форме, уже просто неприлично. А ведь прошло всего 40 лет, простите, ну 45. Совершенно обычное слово стало абсолютно неприличным. Бывают обратные превращения, слова исчезают, слова рождаются Человеческая речи. Вот когда вы хотите передать информацию на сто, 100, тысячу и 2 тысячи лет вперед, вот используется нашими мудрецами язык. Сейчас мы капельку с ним познакомимся в рамках чудо-человеческой речи. Это тоже, конечно же, вопрос, а как передавать информацию на тысячелетия вперед, когда язык меняется 20, тем более 40 и так далее. Еще один пример. Слово «окно» в литературном русском языке в 16-м столетии. Знаете, что означало? Слово «окно» означало «отверстие для выхода дыма в русской курной избе». Естественно, это все можно проверить. Интернет сегодня позволяет Каждое мое слово проверять. И то, что я например, рассказывал вам о совершенно, простите, не физик, рассказывал вам о термоядерной реакции, которая якобы происходит на Солнце. Простите, это теория, которая ну, ничем не подтверждается. А теория о футляре вокруг Солнца просто вызывает еврейские ассоциации тоже мидраж, о том, что помните, в самом конце времен Всевышний уберет футляр, который укрывает Солнце. Но это не физика, это уже мидраж. Так вот, мидраж, о котором я хотел вам рассказать, известен всем вам. Вот я человек очень скрытный, в смысле, что вот у меня верхняя губа, видите, у меня здесь усы. Но, дамы, у вас, слава богу, усов нет. И у вас у всех есть небольшая выемка, правда? И вы все знаете этот мидраж, что когда вы рождались, то специально представленный ко всем новорожденным ангел нанес вам, так вам рассказывали этот мидраж, удар, запечатывая и лишая вас возможностей бывших еще в материнской утробе, вот эти возможности, которые позволяли видеть мир от начала и до конца, и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот удар, так вам рассказывали, я сейчас поправлю, конечно, потому что вам неправильно передавали этот мидраж, он оставил вот эту вот выемку на верхней губе, которая свидетельствует о вот этом ангельском <coughs> ударе. На самом же деле... Конечно, Медраж говорит о чем-то очень-очень глубоком и серьезном, а именно, он говорит о том, что человеческая речь, я уже упомянул о том, что само слово образование происходит вообще вне времени, а иначе, если бы я говорил то, что я думаю, поверьте, вы бы уже все давно мягко могли бы заснуть. Конечно же, слово образование ⁇ это удивительный синтез мыслей, ассоциаций. Самое удивительное, откуда слова рождаются. Ведь я же их не ищу, господа. У меня есть некий словарный запас, который, ну вот, и ответ то, что происходит, называется синтезом. И именно о нем говорит метраж, рассказывая о том, что новорожденному наносится вовсе не удар. В оригинале у мудрецов стоит слово стира. Стира, конечно, можно перевести как пощечина. Но другой смысл этого слова – противоречие. Кстати, а связь между противоречием и пощечиной, то, что если это иврит, то здесь нет случайных похожестей. Ответ, конечно, – сатисфакция. Да? То есть идея пощечины – это идея неприятия, противоречия ваших идеалов. Вот так вызывает на дуэль. Так себя не ведут. И пощечина. То есть мы говорим о противоречии. Это может быть противоречие, когда речь идет о пощечине, между ситуацией, например, и ценностями, идеалами, а это может быть то, о чем в этом мудрецы, противоречие между материальной и духовной. Кому кстати слово духовное мешает, говорите психическая составляющая человека. Так сразу будет легче. Ну, если кто-то из вас верит в то, что Бога нет, то, пожалуйста, то, что я вам рассказываю, укладывается в рамки совершенно рационального восприятия. Здесь ни во что не нужно верить, здесь все нужно проверять и связывать, проверять через свой интеллект и жизненный опыт. Возвращаемся к Мидрашу. Итак, что, хотят сказать мудрецы, говорят вовсе не об ударе, а о противоречии? А что это за действие? И почему это противоречие впечатывается нам вот сюда, прямо в нашей Уста И, конечно же, мудрецы пытаются передать нам через два, как минимум, тысячелетия важнейшую идею. Человеческая речь не есть событие материального мира, но, естественно, и не событие духовного мира. Это синтез, это удивительное противоречие между материальностью и духовностью, которое требует в кавычках «особых усилий Всевышнего» для своего преодоления. То есть слова, которые я сейчас произношу, имеют отношение как к духовному, хотите, психофизическому состоянию, составляющему человека, так и, естественно, к его совершенно материальной составляющей. Еще один пример, ну, тоже как часть речи, ведь помните знаменитый еврейский анекдот? Хаин, почему ты молчишь? ха, -ха! я не могу вытащить руки из карманов. Жестикуляция. И в особенности лицо. Да, выражение лица, естественно, относится к тому же самому чуду человеческой речи. И мой всегдашний пример, господа, вот улыбка. Улыбка. Это, простите, событие материальное или все-таки духовное? Так вот, мой ответ, конечно, пограничное событие. Здесь проходит граница духовного и материального. И вот это удивительнейшее, чудеснейшее из того, что есть в нашем мире событие, возможность человека говорить прямо связано, это событие вот с, с плавом, который невозможен, на первый взгляд, он противоречив, поскольку как материальное и духовное вообще могут быть синтезированы. И отсюда название чудо человеческой речи. Ведь, может, кто-нибудь хочет задать вопрос, потому что я собираюсь, закончив нашу преамбулу, наше вступление, перейти уже к вещам, куда, куда более житейским. Ведь, может, у кого-то возник вопрос уже до сих, насколько понятна вообще идея того, что человеческая речь есть величайшая из всех известных мне чудес. И по сути является доказательством нашей неестественной, нематериальной природы. То есть, сами мы не местные, сами мы божественные. Насколько вот это утверждение, ну понятно. Совершенно не значит, что вы должны с ним соглашаться. Но имейте в виду, что то, что я говорю, это информация к размышлению. У вас есть жизненный опыт, интеллект. Думайте сами, решайте сами, что вы хотите в этой жизни. Вполне Вопросы себе понятно, да. Да. Ну, хорошо. Тогда я продолжаю. Собственно, Потому что, продолжение... Потому да, что, да. Наверное, человека, не знаю, у человека единственное, у кого есть речевой аппарат, который способен производить, ну, речь. Знаете, у попугаев да. тоже есть нечто подобное. Подобное, подобное, но все-таки совершенно, совершенно Понимаете, звуки животных, поверьте, воспроизводят не хуже, а даже лучше нас, причем в таких диапазонах, где человеку звуки даже и не снились. Понимаете, есть инфра. Есть ультра, есть все, что вы хотите. Но вот это чудо соединения фонетических звуков, которые свойственны всем животным, в слова, которые составляют фразы, которые вообще-то наделены смыслом, а иногда красотой и глубиной, вот это и есть чудо человеческой речи. Даже ее материальный аспект, я подчеркиваю. Он Тогда она говорит про высшую высшие. Степень мышления наверное да, мы и говорим о невероятной вещи вот да. уже более чудесного не существует о соединении духовного с материалом эти вещи которые почему-то сказали стира то есть противоречие потому что эти вещи противоречат друг другу где ваша высшая нервная деятельность простите и где ваша жестикуляция в этом мире как вообще выглядит посыл из мозга да который заставляет ну, двигаться в результате цепочки нейронов, которые посылают какой-то импульс, это может быть животное. А вот что есть только у человека, вот это невероятное, не это, нельзя научиться это, нельзя сделать, лишенному речи нельзя дать. То есть мы говорим о невероятном синтезе духовного и материального. И синтези даже на уровне фонетических звуков невероятно по сути своей. Собственно, э, наша вот теория на этом завершается. Я хочу оставшуюся часть урока посвятить практике. И о чем будет оставшаяся часть нашего урока? Я всего лишь из всего невообразимо большого словаря человеческих слов хочу взять одно из них, очень значимое слово, любовь, и показать вам, что на самом деле вот это слово у нас внутри, на уровне данности, назовите это подсознанием, на самом деле это слово у нас имеет удивительные приоритетности. И я поясню, что я имею в виду. У этого слова, слово «любовь», у всех человеков есть четыре основных определения. Теперь, мне уже объяснили, когда я был в Америке, там уже давным-давно опубликован бестселлер, называется «Пять языков любви». А практикующие психотерапевты рассказали мне, что они насчитывают вообще семь языков. А есть те, которые еще восьмой добавляют. Но это все неинтересно, господа, потому что на самом деле есть всего четыре органа человеческих чувств. Нет, я знаю, что есть пять чувств, но мы сейчас говорим именно о четырех. Сейчас объясню, почему которые позволяют нам увидеть совершенно потрясающе важные четыре определения любви. При этом, когда мы говорим слово «любовь», сразу объяснимся, что любовь э, без жесткого определения, я принципиально не хочу давать, оно есть, я им не хочу давать. Любовь – это не только муж, жена, родители, дети, но это, например, любовь к Толю. То же самое, ровно так же это все будет построено. То есть любой вид человеческой приязни, человеческого, вот такого хорошего, доброго отношения, он окажется вот в одном из этих четырех определений. Пятого, простите, не существует. То есть есть, но это уже будет сама любовь. А мы же с вами касаемся сейчас четырех языков любви. Я уже произношу вот эти четыре определения. Первое определение, сейчас объясню, почему я говорю первое, второе, третье, и четвертое. Конечно же, я имею в виду глаза, уши, имеется в виду речь. Да? Естественно, обоняние и вкус, и осязание, мы их заключаем в одно в данном контексте, вот в одну э, строчку, поскольку что объединяет вкус и осязание, это, конечно же, материальный аспект любви в отличие от зрения, слуха, обоняния, и еще два наших чувства объединены в этом контексте в одно, поскольку они исключительно материальны. Таким образом, определение. Определение первое, сейчас объясню, почему это уровень глаз. Любовь – это общность. Определение номер два. Любовь – это когда тебя понимают. Определение номер три. Любовь это когда тебе, безусловно, внутренне и внешне готовы немедля прийти на помощь. То есть любовь — это когда тебе помогают, естественно, безусловно, естественно, вот здесь надо подчеркнуть, и внутри, и снаружи. И, наконец, любовь — это просто физическая близость. Вот эти четыре определения соответствуют нашим четырем органам чувств. В данном случае снова подчеркиваем, что Материальный аспект, то есть физическая близость, подрывает осязание, вкус. Вот эти два э, органа чувств я объединяю в один в силу сугубой материальности каждого из них. Теперь попробуем разобраться, а что дают эти четыре определения, почему они так важны. Во-первых, каждый из нас имеет все эти четыре жестких ассоциаций внутри себя. То есть каждый из нас, слыша слово «любовь», не обдумывая его совершенно, подразумевает все четыре вещи. То есть понятно, что если человек тебя любит, то он тебе близок, а это значит общность. Если человек тебя любит, то понятно, что он должен тебя понимать, иначе какая же это любовь. Если человек любит, то естественно для него прийти тебе с радостью на помощь. С радостью это значит и внутри, а не только снаружи. И, наконец, физическая близость, естественный аспект. Человек тебя любит. Но, и вот здесь начинается удивительное открытие. Оказывается, у каждого из нас есть приоритет. И он один. То есть из вот этих четырех определений все люди, исключений не бывает, делятся на четыре группы по приоритетам. Например, я, естественно, беру себя в пример. Для меня любовь – это общность. Нет, все остальное, конечно, тоже. Слава Богу, у нас жена с детки, так что поверьте, все аспекты любви. Но, конечно же, конечно же, вот почему мне сейчас легче с вами говорить, это пример из моего профессионального прошлого, преподавательского в далеком городе Москве, это начало 90-х годов, и я вдруг замечаю, так, уже мне задали четыре определения соответствуют, я прошу прощения, оно очень коротко появилось, ваш вопрос, если может быть, вы снова потом. Это просто конспектирую, это не вопрос, просто чтобы не забыть, Но, походу, окей, окей. извините. Я потом еще в конце повторю, не так вот, это было в городе Москве, и достаточно давно уже, лет 25 тому назад, э я преподаю и вдруг замечаю, что мне просто физически тяжело стало говорить. Знаете, что произошло? Оказывается, сумерки. Я стал плохо различать глаза моих слушателей, и мне стало физически тяжело, пришлось включить свет, и тогда все стало, слава богу, хорошо, почти как сейчас. То есть, понятно, что когда мы говорим о первом определении любви, любовь – это общность. Общность идей, общность стремлений – это, конечно же, любить глазами. Те, кто находится, те, у кого приоритет – второе определение. Любовь – это когда тебя понимают. Это те самые люди, которые, быть может, у многих из вас вызывали удивление. Это люди, которые нуждаются в комплиментах. Ну, например, я в комплиментах, Нет, я не против. Как и множество. допустим, вот, все люди не против комплиментов. Естественно, в определенных ситуациях. Но мы говорим об общем. Но мне, честно говоря, от комплиментов ни холодно и ни жарко. Потому что, видимо, это уже и профессиональное. Меня столько ругали и столько хвалили, что хулу и хвалу я приемлю достаточно равнодушно. Но совершенно не так люди, у кого любовь – это когда тебя понимают. Помните, актеры и актрисы, которые выходят на бис. Можно вопрос. Число. Да, а можно вопрос? Поним... Да. Понимают в вашем, в вашем понимании, это принимают, или что? Нет. Нет. На самом деле, или на понимают... эмпатично настроены. Да, эмпатично да, Давайте я сейчас дам примеры, и тогда будет уже легче. Значит, пример. пример. Я уже дал первый из них это комплименты. Да. Ну, поймите же. Ведь ежели абстрагироваться и посмотреть разумно, то согласитесь, что комплименты преследуют определенную цель. А следовательно, вряд ли они стоят дорогого. Ну, например, молодой человек ухаживает за девушкой и делает ей комплименты. Но вряд ли это стоит дорогого, поскольку его цели просты и понятны. Может, он просто от восторга не удержался? Тогда лучший пример актеров и актрис. От чего они выходят на бизнес? Ну, поверьте, ну не от тщеславия же, они в принципе, ну, естественно, не все, но в основном люди умные, думающие, и ответ он интереснейший, поскольку речь идет о тех, кого я называю яркими личностями. Потребность в комплиментах – это потребность в понимании, то есть в оценке. Когда актерам аплодируют, это значит в переводе на язык, любви, Что их поняли, что они смогли донести своим зрителям удивительную красоту, свою влюбленность в тот материал, который они играют, в ту пьесу, в ту роль, и так далее. Мой всегдашний пример на тему второй строки это роман, который, кстати, не стал даже читать, мне он не понравился, но тем не менее, весьма забавный роман назывался он Игра в классике. Более-менее автобиографический роман, это действие происходит в Париже, там, в 1955 году, условно, и описывается, там, сейчас поймете, зачем все это рассказываю, описывается э, в этом романе такой клуб интеллектуалов, а сам был какой-то там третий, условно, секретарь аргентинского посольства в Париже, то есть зарплата у него была приличная, делать особо ничего не нужно было. И вот у них так, такой вот между собойщик, таких интеллектуалов на отдыхе, они вместе слышали какую-то авангардную музыку, ходили на какие-то выставки на Мурвардре. Короче, в этой теплой компашке затесалась совершенно не их круга женщина. Довольно молодая, приехавшая в Париж с маленьким ребенком, сейчас объясню, учиться на что? На кого? И она совершенно не была интеллектуалкой. И объясняя, собственно, что она делала в этой компании, пишет Картасар, что они там идут условно по бульвару Распай, Париж, ночь, лето, а может быть осень. И вдруг эта молодая женщина наклоняется и поднимает листок. Просто листок, упавший с дерева. Она его поворачивает таким ракурсом, что все просто ахают. Какая красота. Еще раз, те, для кого приоритет Вторая, то есть слух, то есть речь, это люди, которые остро чувствуют красоту, но прирожденные педагоги и актеры, они способны эту красоту демонстрировать другим людям. Например, у меня это качество тоже присутствует, как и у всех людей, но в небольшой степени. Яркая личность, так я называю вот эту вторую строчку, например, я, несомненно, яркая личность. Ну, я себя таковой, простите, не ощущаю. То есть, ради бога, считайте меня яркой, считайте меня неяркой, мне это без разницы. Потому что я из первой строчки. Но люди, находящиеся во второй строчке, почему нуждаются в комплиментах? Потому что обязательно эти люди умеют и стильно одеваться. Даже мужчин, поверьте, из второй строчки. Актеры, актрисы, педагоги. И вот здесь уже ответ даме получается. Вас не просто принимают, это все-таки больше. Вас понимают. Вот именно как педагог педагогу. Представляете, вот вы что-то объясняете, а вас реально понимают. Это, это даже больше, чем принимают. Потому что принимать могут, извините, по каким-то весьма, например, материальным, да, ну, например, вы начальник, а что же делать? Вас принимают. Но когда речь идет о понимании, это что-то очень-очень внутреннее, это нельзя купить за деньги. Комплименты можно, но нельзя купить за деньги понимание. Третья строка, она в этом смысле, ну, так что получилось, что моя э, лучшая половина, она из третьей строки. И вот эта третья строка подразумевает удивительную вещь. Если первые и вторые строчки, они однозначно одноплановые, то есть они чисто духовные. Потому что и понимание, и общность, и идейность подразумевают, конечно, духовную составляющую человека. Снова, Знаешь, что нет всех остальных? Они тоже есть, но они менее приоритетные. А четвертая строчка, конечно же, приоритетом на материю, физическая близость. Третья строка, и те, кто немножко испорчен иудаизмом, должны уже догадаться, что, конечно же, я использую здесь четырехбуквенное имя Всевышнего, тетраграмматон. И третья строчка, когда тебе помогают и внутри, и снаружи, она компромиссная, она связана и с внешним, и с внутренним. То есть четвертая одноплановая, вторая, первая строчки одноплановые, а вот третья, она, конечно же, комплексная. Кто знает, это буква ВАВ, четырехбуквенного имени Всевышнего. Это те самые шесть творения шесть тысяч лет. Буква ВАВ, числовое значение, шесть. Это связь верхнего и нижнего. Это тот самый синтез человеческой речи. Итак, третья строка. Вот, казалось бы, очень же просто на первый взгляд. Да? Как выявить любовь для моей жены? Представьте себе, что я иду за ней и тащу две тяжеленных сумки. Вот вам любовь. Понимаете, я ей реально помогаю. Ответ «ха-ха-ха, вы не знаете мою жену». Совершенно невероятным образом моя жена и все люди из третьей строчки чувствуют, что происходит у меня внутри. И если я вот это тащу и не чувствую радость от того, что я ей помогаю, то это не называется любовь. Еще раз, третья строка – это все наши замечательные интуиты. Я всегда решил, думал, женская интуиция. Поверьте, что мужчины из этой третьей строки, у них ровно такая же интуиция. Они чувствуют и внешнее, и внутреннее. И лучшие в мире адвокаты, лучшие в мире дипломаты, они как раз из третьей строки. Снова это значит, что все, кто в первой строке, ну, поймите, это вообще вне категории добра и зла. Потому что я из первой строки, уже представлялся, господа, со мной в первой строке находится товарищ Дикер, который, как известно, всем нам, не товарищ. То есть здесь нет «хорошо» или «плохо». Это некая данность, это как форма нашего уха. И таким образом эти строчки, понимания слова «любовь», то, что закреплено в каждом из нас на подсознательном ассоциативном уровне вот с этим словом, мы таким образом получаем удивительную возможность оценить и открыть кое-что о себе и о своих близких. Простите, Сновь. пожалуйста. Да, а конечно. Общность тогда еще, еще вернуться к слову -то как -то ушло. Да, как-то уже. Общины Глаза. Помните, это те, кто и... любят глазами. Да. Да? Это те, кто нуждаются в... Вот, например, я уже сказал, что в комплиментах не нуждаюсь. А да. на что же я рассчитываю, давая вам сейчас урок? На то, что вы восхититесь идеями, которые вам сейчас излагаю. Понимаете, я потрясен этими идеями и хочу поделиться с вами идеями. Актер захочет донести до вас красоту, глубочайший смысл пьесы. Мне же важно ваше, сопер... ваше восхищение теми идеями, которыми восхищаюсь я. Отсюда вот эта претенциозность названия. Да, Причем здесь голос. глаза? А, а дело в том, что глаза... Как известно, зеркало души. И когда я привел пример, что мне стало тяжело физически, тяжело вещать на публику, там, в далекой Москве, 25 приблизительно лет тому назад, то помните, что я сказал, сумерки. Я перестал видеть глаза. Для меня и людей из первой строчки безумно важно видеть глаза. Для меня глаза... Я могу тут продолжать еще долго, у нас слишком мало времени. Но общая идея первой строки – приоритет, конечно, глаз. Глаза – это не просто понимание. Понимание – это все-таки уши. Это, конечно, вторая строка. А именно вот эта идея удивительности. В первой строке у нас идеологи. Потому я вспомнил всем нами товарища Гитлера. Идеологи находятся именно для них любовь, и потому они портай-геносын, так они звали друг друга, товарищи по партии, товарищи по борьбе. Понятно, что и коммунисты отсюда же, и, и, и, и педологи, конечно же. Вторая строка – это педагоги и актеры. Снова понятно, что это не значит, что все второй строке будут именно Но имеется в виду, что они прирожденные, у них божий дар, не путать с яичницей. В третьей строке – это, конечно, те, для кого компромисс это естественное состояние. То есть, когда я, например, излагаю потрясающую идею моей жене, да, то ее реакция, знаете, какая? Ну, это же не всегда так. Подождите, ну, поверьте, старому, ну, хорошо, не совсем старому, да, но идеологу. Но ну, идеи бывают или да, или нет, они бывают посреди. В идеях нет компромиссов, простите. Нет, в их приложении, в их реализации, но в них самих ну, как сказал один художник, говорит, нарисовал гениальную картину, потом, говорит, изобразил ее в красках и все испортил. То есть мысль изреченная есть ложь, Федор Иванович Тютчев. Но там на уровне идеи все еще прекрасно. И потому идеи бывают или да, или нет. Ответ. Люди из третьей строки. Почему они, вот я всегда говорю, что моя жена, может быть, и все люди из третьей строки могут быть адвокатом дьявола. Понимаете? Потому что если ваше естественное состояние – компромисс, то нет абсолютного добра, нет абсолютного зла, нет абсолютной правды, нет вообще ничего абсолютного. Раб Гитик, вы выключили микрофон. Вы можете, быть замечательным, вы можете быть замечательным адвокатом. И можете быть совершенно потрясающим дипломатом тому как, помните, длинный, длинный анекдот, он прямо связан с нашей темой, если военный говорит «да», это значит «да». Если военный говорит «нет», значит «нет». Если он говорит «может быть», простите, но это не военный. Если дипломат говорит «да», то это значит «может быть». Если дипломат говорит «может быть», смотрите на мои руки, то это значит «нет». А если дипломат говорит «нет», простите, то это уже не дипломат. Идея компромисса. Помните, как заканчивается этот анекдот, там в конце про женщину. Если женщина говорит «нет», это значит «может быть». Если женщина говорит «может быть», и поверьте, мне 59 лет, я в этом уже разбираюсь. Если женщина говорит «может быть», это значит «да», но это займет время. Но если женщина говорит «да», то поверьте, что надо искать подвох. Так не бывает. Мы говорим о чем? Третья строка, она двуплановая. Вот здесь находятся интуиты, здесь находятся те, кто чувствует. Вот я всегда грешил на мою жену, полагая, что она пользуется женской интуицией. Вовсе нет, она пользуется просто интуицией. Вот на самой заре нашей семейной жизни гости, которые к нам приходили на шаббат, я в них ошибался счастье в лучшую сторону, но сплошь и рядом, поскольку почти был с ними не знаком. Моя жена никогда не ошибается в людях. Это невероятно. Оказывается, это просто прерогатива тех, для кого любовь, это когда тебе помогают внутри и снаружи, с охотой и безусловно. И, наконец, кто у нас в четвертой строке? Это, конечно же, менеджеры, мастера на все руки. Это те люди, без которых вообще в турпоход не надо ходить, господа. Это люди, которые из ничего, вот у меня такой тест был, могут создать и уют, вот просто из ничего. Это люди, которые, по сути, я сейчас подставлю еще, и этим мы завершим, а дальше ваши вопросы, четыре как бы, измерения нашей с вами жизни. Мы с вами живем в пространстве, во времени, в личности, я не особо объясняю, и или идеи. Мы живем в четырех мирах. Так вот, властелины места ⁇ это четвертая строка. Это все наши менеджеры, это все наши мастера, ну, золотые руки. Третья строка ⁇ это, конечно же, время. И вот здесь прямая связь с обонянием, ну, у меня нет времени все это объяснять, подумайте сами. Учуял. Помните? Унюхал, гад. Вот даже не учуял, а унюхал. Это, кстати, я проверял у филологов во всех известных э, человеческих языках. И существует этот глагол унюхать. Унюхал, то есть вышел на прямой контакт. А что такое время, господа? Время — это контролис. Когда мы говорили, что женщина, говорящая, может быть, по сути, говорит, да, но это займет время, это значит, что женщина идет на компромисс, уступая вам. Компромисс — это время. Время — это расстояние между реальным и желаемым. Вот я, например, утверждаю, подумайте, мечты, чем мечта отличается от фантазии? Высокостью. Мечты сбываются, но времени на это уходит очень-очень много. Время — это компромисс, третья строка. В третьей строке те, у кого там приоритет, властелины времени. Например, «Моя жена никогда никуда не опаздывает». Я знаю, что время у заканчивается, сейчас ваши вопросы. Но зато я с ней постоянно и всюду. Это не женская, господа, это третья строка. Поверьте, моему очень четко чувствующее время женщины. Вторая строка – это, конечно же, понимание, это яркие личности, они властелины личностей. Они чувствуют яркость и красоту. Нет, я тоже ее чувствую, и вы ее чувствуете. Но они еще способны ее показать. Они ее очень остро чувствуют. Пример Хулио Картасара, вот с этой дамой, кстати. Дама-то приехала учиться в Париже, чтобы даже не ошибался. Конечно, на оперную диву, то есть актриса. И еще один замечательный пример второй строчки, это, конечно, мама из Простоквашино, помните? Та самая, у которой четыре вечерних платья и которая объявляет папе. Вы помните, дядя Федор убежал в простоквашь, она говорит, у меня четыре. Говорит, я пока их все не надену. Снова, это не глупости, и не тщеславие. Помните, что выясняется в следующей серии про простоквашь? Она, мама поела, пела в самодеятельности. Это значит, что Успенский настоящий писатель. Действительно, мама явно из второй строчки. Ей нужны комплименты. Она очень-очень нуждается в понимании, Помните, как она заявляет, хотя так делают и все женщины, помните, или я, или этот кот. Ну и понятно, что делают мужчины, правильный выбор, говорит, ну, кота-то я первый раз, вот кота тебя я уже давно знаю. А ежели без э, юмора, ну без него как-то не получается, первая строка снова, это все, что я вам сказал, находится вне добра и зла. Это всего лишь наша экипировка, наши приоритеты. И те, кто немножко знакомы с Торой, я этим завершаю. Любовь к ТОРе здесь тоже присутствует, господа. Вот я, например, благодаря этому уроку понял, почему я всегда тащусь в кавычках или без кавычек от кабалы. Да потому что я обожаю абстрактные идеи, потому у меня есть специальность математика. Те, кто находится во второй строке, конечно же, будут любить в туре именно понимание глубины Митраж. Те, кто будут в третьей строке вот, например, моя жена, не поверите, тащит вовсе, конечно, нет моих уроков, это понятно, нет пороков в своем отечестве. От чего? Ремес уровень намеков. Ее ужасно привлекают намеки и необычные связи. И, наконец, четвертый уровень – это люди, которые меня на духу не переносят. Я имею в виду, как преподаватель Торы, не дай бог ничего личного, поскольку у меня ассоциативная манера изложения, а им нужно не просто первое, второе и компот. Да? Они наши талмудисты. За и против. Довод-контрдовод. -довод. Вот это четвертая строка в любви к туре. Теперь ваши вопросы. Я, может быть, еще минутку-то возьму а вы еще думаете на вопросами, а, и резюмирую. Мы начали с вопроса, собственно, а почему человеческая речь это такое большое чудо? И объяснили удивительный мидраж, кто опоздал, услышьте его, пожалуйста, про вот то, что у вас на верхней губе, а у меня скрыто под усами. Вот эта ямка, которую, как всем известно, нанес нам ангел при нашем рождении, оказывается не ударом, а запечатлел. Он... Запечатлел в нас вот это невероятное соединение сплав духовного и материального, которыми является человеческая речь. Даже ее физический аспект совершенно чудесен, а само слово образование подумайте об этом происходит вообще вне времени. От того моя речь не просто связанная, но и относительно быстрая. И дальше я перешел к практике и сказал, что слова кроме того, что это слова, которые мы произносим, кроме того, что это словарный запас, они чрезвычайно емкие. Емкие в материальном и в духовном смысле. И я выбрал очень-очень такое емкое слово «любовь» и объяснил в соответствии с человеческими чувствами, что в соответствии с приоритетом. Для кого-то приоритетно именно глаза, для кого-то понимание, комплименты, аплодисменты. Это вовсе не тщеславие, это именно понимание. Кто-то нуждается в том, чтобы ему постоянно помогали. Например, благодаря этому уроку я например, понял, почему жена, мне уже 59 лет, господа, требует от меня в пятницу стоять на кухне и слабые возражения, но ну, слава богу, у, у тебя есть дочери, зачем тебе еще этот дур... Не буду плохо говорить, а мужу ее... А, ответ, а если мне что-то понадобится... Понятно, что любовь – это когда тебе помогают, и, наконец, физический контакт. Да, теперь ваш вопрос. Абдика, скажите, пожалуйста, вот в этом контексте, четыре э, уровня – это очень четкая градация или есть какие-то плавные переходы, какие-то миксы? Это очень четкая градация, потому что ухо и глаз при всем уважении и к тому, и к другому – это совершенно разные вещи. Понимаете, И так же, как разнятся наши чувства. Они, конечно же, коллегиальны, не дай Бог. И понятно, что для каждого из нас все четыре определения есть любовь. Но одно из этих определений для нас принципиально только одно – приоритет. Все понятно. Только... То Какое-то одно приоритете. А Сто процентов. А вот с точки зрения, если взять, то есть вот это чудо человеческая речь то, что в нас печатано, да? да, тогда посмотреть, если злоязычие, вот бранная речь. Да. Это же высокая да, вещь, Конечно. наша речь, соединение Конечно. материального и духовного. вообще, идея того, что злоязычие смерти помогает. Конечно же, это связано именно с тем, что это квинтэссенция, это симбиоз всего. По сути, слова не мои, слова – это «я». Дело не в том, что слова могут убить. Дело в том, что слова – это и есть божественное и материальное вместе составляющее человека. Слова, подчеркиваю снова, поймите, это моя рука. Да. Это моя. мое, значит, есть «я», которому это принадлежит. Но слова, господа, не мои, слова – это «я» это квинт-эссенция духовной материальной составляющей человека. Мудрецы определяют человека как помесь ангела и животного, то есть именно слова являются адекватным слову Человек Человек разговаривающий, человек это слова, которые мы произносим. Отсюда ужас, злоязычие, которые по сути есть отсутствие человека, отсутствие Божественности в человеке, да, еще вопрос. А, я хочу сказать: наверное, если ориентироваться вот, ну, на эти, эту градацию, да, на да. человека как конкретного человека как с, систем, с тем или иным приоритетом, то, конечно же, для того, чтобы избегать конфликтов, лучше понимать, на каком языке с этим человеком разговаривать. И, как, и, как сказать, и давать себе отчет в день стыковки. Знаете, более года назад давал ну, вот это, в Питере этот урок, и в восторге был там замечательный такой психотерапевт, его зовут Саш Фридман, ученик финосверского И вот он был в совершенно полном восторге, и сказал: Равгийте, так это же можно принять. Я сказал, Саша, это твое. Моя задача дать идею. А как это применять в социальности и. Психотерапевтики и помогать людям, это уже будет твое. Моя задача дать идею. Поймите, я из первой Как мне говорит жена, уже в последнее время, правда, она этого не делает, но когда-то на заре нашей семейной жизни она прочищает канализацию, пожалуй, добавлять. Ну, говорит, ты у меня большой теоретик. Ну, насчет большого. Не проучусь, а вот что теоретик сто процентов. Да и речь даже не про не про психотерапию, а про просто. Общение, я, я согласен да. совершенно. Да. Понимаете, вот вы видите, что вы общаетесь с человеком, например, второй строки. Не ленитесь, говорите комплименты. Подарки. Например, я попробовал моей жене на первый наш семейный шаббат, ну, шаббат все-таки, принести цветы. Можно принести любимой женщине на первый семейный шаббат цветы. Окей? Правда, никакого никого криминала. Реакция была потрясающей. Говорит, ты на что потратил мои деньги? Нет, денег у нас действительно было мало, мы были, только тогда мы молодожены, но тем не менее. Ответ очень простой. Она не из второй строчки. Поймите, вторая строка нуждается не только в комплиментах, но и в подарках. А вот, простите, третья, она не из этой области. И потому очень важно подчеркивать, что это разница. И когда вы общаетесь и можете определить человека, у него приоритет в какой из этих четырех строк, то, естественно, будет правильнее и легче общаться. Будете совершать меньше ошибок. Мне кажется, что все-таки подарки и комплименты важны всем. И если вы так отнесли вашу жену к третьей вы, строчке, то я так подозреваю, вы что... Вы просто умиляете. Вы ну, конечно. А, а, а поцелуи объятия нужны не всем. Я же не обычно. Я, про... я про приоритеты. Все четыре строчки свойственны, естественно, всем людям. Но одна из них, она приоритетная. Вот я больше всего тащусь от идей. Это знаешь, что мне неприятно подарок получить или и так далее. Но это значит, что вот тащусь я больше всего вот именно от этого. И актеры, выходя на аплодисменты и на бис, это вовсе не тщеславие. Это значит, что им удалось донести красоту, которую они внутри себя чувствуют, донести до людей. И вот это уже актерское мастерство. Вторая строка. Смотрите, сейчас глаз, который на вас смотрит, гораздо больше. Пожалуйста, okay. будет легче. Окей. Okay. Поскольку нам объяснили, было, что глаза легче, но... нужны, мы их открыли. Да. А так у нас был смеют полный, причем. А вы... Не мешали. Вы... Господа, вы будете смеяться. Во-первых, по еврейской аллахе паранжа запрещается мужчинам и женщинам в равной степени. И вы не поверите, но одна из аллахических причин глаза должны быть видны. Кстати, знаете, что еще нельзя закрывать? Очень интересно. Руки. И мне однажды девочка, тоже в далекой Москве, тоже 25 лет назад, потому что я обычно всегда говорил, а что общего у глаз и у кистей рук? А книга Зор говорит, даем, мы даем глазами и даем руками. А знаешь, что девочка сказала? Лицо, говорит, и кисти рук – это пять чувств. Все наши пять чувств. Ну, естественно, все эти чувства предназначены, конечно, не только для того, чтобы брать, но и в особенности, конечно, чтобы давать. Но на самом деле в этом уроке столько, много всего. И он еще… Кстати, он есть в полном объеме на нашем сайте mmgitik.com. Во-первых, на YouTube вы можете посмотреть вот, не так, как у нас за полчаса а за полтора часа, и там будет намного больше всего. А кроме того, это можно прочитать. Есть даже книга, в которую этот урок вошел. Он называется «Хорошее дело брак». Вот. И кроме того, есть на нашем сайте mmgitik.com. А кроме того, просто в Ютубе наберите 4 языка языка», по-моему, «Любви» это называется, а может быть, это еще может называться другое название, «Еще раз про любовь». И тогда этот урок появится в полном объеме, не вот так вот, как сейчас, голубым поезжоком. Да, если есть еще вопросы, давайте. То у нас время заканчивается. Окей, тогда я благодарен всем, кто смотрел, что открыл глаза, и даже тем, кого я не видел, вот те, кто меня слышали, благодаря тем, кого я видел, мне было легче говорить. Спасибо. Всего Спасибо хорошего. вам большое, Ромгель, тогда прекрасный Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо. Надеюсь, что будем спасибо. с вами сотрудничать и будем еще не раз слушать ваши замечательные уроки. И глаза в глаза да, замечательная платформа, где может быть достаточно...